Привет тебе, дорогой друг! И сегодня мы сделаем одну замечательную самоделку так как пришло тепло, пришло лето. Многие любят посидеть на природе, пожарить шашлыки и тому подобное. Нам понадобится вот такой вот профиль: профиль 20 на 20, крашенный. Сейчас я его еще зачищу, болтик и шайбочка, и рандомный кусочек металла. Сейчас зачистим данный профиль. Я же вам желаю замечательного настроения и хорошего просмотра. Спасибо вам, что смотрите мои видео. А мы начинаем! Мы зачистили все. Я держу в крагах, потому что горячая после зачистки. Теперь нам нужно один край отрезать под острым углом. Готово. Сейчас шлифанем края. Дальнейшие манипуляции. Мы должны приварить данную пластину примерно вот так вот в 15-20 см от края. Вот под прямым углом. у нас конечно получился не совсем прямой угол но с одной стороны даже лучше следующий шаг нам нужно померить высоту нашей сковородки будущей сковородки который мы будем использовать и на этой высоте отступив где-то пол сантиметра нам нужно просверлить отверстие для будущего болта мы просверлили отверстие. Да, чуть не соосно, но это не важно. Теперь нужно нарезать резьбу. Я это сделал с помощью, естественно, метчика. Ну, мы закончили. Я единственное, что заменил болт на более длинный, и подградник он удобен. Вот так вот это выглядит. И сейчас пойдем испытывать.